Всем привет! Если вы хотите проверить свою дружбу на прочность, то просто сыграйте с друзьями в эту игру. когда увидел цены на бензин и решил помочь отцу меньше тратить денег на заправку. Вот почему работа на удаленке намного сложнее, чем в офисе. Наверное, в природе так заведено, чтобы в каждой компании был друг-обломщик. Если вы не можете отучить ребенка есть много сладкого, то просто покажите ему это видео. Это я в детстве, когда мама с утра будила меня в школу. Этот парень явно еще не знает боксерских правил и использует запрещенные приемы. когда хочешь себе красивую прическу и идешь к парикмахеру в надежде что он тебе поможет. Наверное, тот парень обратился просто не к тому Барберу. Тот момент, когда впервые зашел в тренажерный зал. Видимо эти пожарные решили потушить не только огонь, но и электричество во всем районе. Кажется эти ребята уже с детства поняли как работает жизнь. Никто не любит когда с ним плохо обращаются, особенно старая техника. Тот момент, когда продавец в магазине сказал, что у него самый лучший инструмент, а не китайская подделка. Когда ты пришел домой, но текстуры еще не успели прогрузиться полностью. Самой. А потом он будет хвастаться своим друзьям, как красиво встретил закат. Только смельчаки осмелятся зайти в этот туалет. А это я и моя удача. На этом видео хозяйка попыталась поговорить со своим котом, но видимо сказала ему что-то непристойное. Наверное лучше не стоит брать с собой баскетболиста и играть в боулинг. Тот момент, когда у тебя на работе почасовая плата. Это ты, когда пытаешься достичь своих амбиций. Вряд ли теперь он сможет доверять ей так, как раньше. А это тот момент, когда работаешь с другом на одной работе. Когда твой друг отучился на Барбера и предложил сделать тебе улетную стрижку. Всегда найдется тот, кто будет тебя тянуть за собой. Наверное, было плохой идеей ставить мусорное ведро под сушилкой для рук. Этот малыш явно уже готов ко взрослой жизни. Наверное современные технологии это суровое испытание для старшего поколения. До выступления на Олимпийских играх ей явно еще далеко. Когда ты решил еще в школе, что не будешь учить физику, а настоящим художником? Наверное, этот приятель пытался сохранить интригу до последнего. Ну как ни крути, они все равно бы упали. Вот как выглядит 5 минут детского молчания.